Друзья, всем привет. Мы сейчас находимся на Ленинградском вокзале. С нами Ярослав. Ярослав, приветствую. Всем привет. Наши спартаковские маленькие братья, ребята с ограниченными возможностями, выиграли два трофея в Петербурге. Это первенство России, как я понял. Да. — И губернатор. — Ленинградской области. Я являюсь братом капитана команды. Дети с ограниченными возможностями не значат, что это дети инвалиды или какие-то неправильные. Но они точно так же играют, точно так же борются. И просто, когда они выиграли первенство России, реши... ну, возникло желание как-то, ну, не знаю, подбодрить, что ли, что точно такие же болельщики у них есть. Вот, и... вот так все и получилось. но ну, какие чувства когда вы увидели что помимо вас приехали еще наши ребята болельщики стреляли трепет на очень очень приятно и очень приятно что будет поддерживать и Московский спартак! Московский спартак! Московский спартак! Неожиданно в первую очередь, потому что не ожидали, что столько народу придет. Приятно. Впервые были на первенстве, выиграли его сразу и такой ажиотаж. Спасибо болельщикам большое. Эти, наверное, эмоции запомнятся навсегда. Спасибо молодцы! большое. Молодцы! Молодцы! Молодцы! Я тут, на самом деле, как-то так встречаю. Правда, встречают. Вы большие молодцы. Вы реально чемпионы. Мы вас поздравляем. И давайте пятачка отобьем. Все. Красавцы, парни. Вы топ. Честно, тема довольно эмоциональная, да, и хотелось бы, чтобы вся платформа была, вот, меняйся, Реально! Да, да. Пацаны реально топовые, они, для, ну, ну, нет реально слова. Спасибо вообще всем, кто откликнулся, да, и в первую очередь вот парни из Crazy North, да, они же, да, первые сенсионировались, сенсионировали все. И потом пошло по цепочки, да, и вот собрали, сколько собрали. Парни, всем огромное спасибо, кто приехал, всем спасибо, кто откликнулся и поддержал парней. По эмоциям наших парней молодых, мне кажется, будем все видно. Да, парни, топ. Они... И приезжайте в раз тоже поздравляйтесь чем с Закрывай камеру, мешай.